24 июля в среду мы начинаем наши прогулки по Петербургу. Каждую неделю три раза по вечерам мы будем знакомиться с нашим чудесным городом. Мы назвали этот цикл экскурсий ⁇ Петербург только для цветов ⁇ потому что мы считаем, что такой город, как наш, не терпит дневной суеты, тесноты экскурсионных автобусов или экскурсионных прогулочных кораблей теплоходов. Общение с таким городом, как Петербург, должно быть интимным. Два-три человека, близких по духу, а может быть и знакомых друг с другом. Вместе с, вместе полисты. Суматохой и света унижающий достоинство настоящего человека отходит вместе с отгоревшим деловым днем и наступает время для души человеческой каждый раз это будет новый маршрут тот который интересен для себя самого для твоей души каждый раз с Петербургом, рядом с людьми, в локтевом касании. И одновременно с этой прогулкой будет тихо укасать наш лень.